24 марта 2015 года службу внутренней безопасности главного управления фискальной службы Харьковской области обратился директор Харьковских одного из харьковских предприятий с информацией о неправомерной выгоде, которую. От него вымогали сотрудники ДФС Харьковской области. В этот же день было зарегистрировано уголовное производство в прокуратуре Харьковской области по 368 статье, части 3. В ходе проведения негласных следственных действий 1 апреля в полпятого вечера в 16.30 во время получения неправомерной выгоды в размере полутора тысяч долларов, США были задержаны сотрудники ДФС, заместитель начальника отдела ЕСВ управления доходов и сборов физических лиц Западной налоговой инспекции и главный государственный ревизор-инспектор отдела контрольно-проверочной работы э, доходов и сборов физических лиц ДФС Харьковской области. 2 апреля в отношении задержанных лиц э, в данный момент избрана мера пресечения личное обязательство. В данный момент ведется следствие и другие процессуальные действия. Все, спасибо. Как готовились к этому? <с, как готовились к этой С первого дня э -э, у меня работают люди, которые занимаются отслеживанием противоправных действий сотрудников, и это только первое, то, что мы успели реализовать. Я повторюсь, как в прошлых пресс-конференциях, до сих пор у меня не назначен ни один зам, а у них должно быть порядка четырех. До сих пор Киев не утвердил и не назначил начальников инспекций районных, до сих пор Киев не утвердил и не прислал глав департаментов. То есть мне такое скажется впечатление, что я должен быть за, за десятирых. Почему так происходит, вопрос в Киеве? Я до сих пор тоже не назначен главой э, ДФС Харьковской области. Вопросы в Киев не ко мне. Ну, на этом спасибо. Есть, пап, да. Вопрос, и, вопросов, потом... Давайте. Харьковский кризисный инфлацентр. Скажите, пожалуйста, а почему такая мира пресечения регистрирована? Э, согласно КПК. А есть вероятность того, что... Ребята ведутся следствие и процессуальные действия. Вот не спешите. Михаил, ну, скажем, упало количество центров и оборот Харькове за время нахождения вашего? С момента моего занятия поста в Харьковской области объем декларирования тех налоговых ям и обнальных структур упало в два раза. То есть мы, мы было больше миллиарда, сейчас порядка 500 миллионов. То, что я вижу. Я объясню. По поводу этих 500 миллионов ведется отработка, но я еще раз повторяю. Я нахожусь на должности без замов, без начальников департаментов. У меня не назначены главы районов. То есть, грубо говоря, я один на сегодняшний день. У меня рабочий день больше 12 часов в день. Почему это не происходит, почему меня не назначают, я не знаю. Почему не назначают тех людей, которых я подал представление в Киев, я не знаю. Почему не назначают начальников департаментов или глав районов, я не знаю. Вопросы, пожалуйста, в Киев. Я выполняю свои должностные обязанности и собираю налоги. Область за два месяца к моим приходам налоги собрала и перевыполнила план, доведенный Киевом. Все, ребята, спасибо. Еще один вопрос. За те два месяца, что вы работаете, да. увеличилось ли количество обращений от предпринимателей по поводу неправомерных действий в отношении них, сотрудников ДПС? А... Будут ли против, по этим обращениям реакция в прокуратуру, в следственные географии? Я скажу вам, как я говорил раньше, я всегда открыт для встреч с предпринимателями, есть Прямые мои телефоны, есть горячая линия «Пульс», она общеукраинская, есть круглые столы, есть официальный прием граждан, отказа нет никому. Если это в правовом поле, обращение граждан, и мы в состоянии помочь им в правовом поле, это в наших силах, конечно же, будем помогаем. То есть ни одно обращение не остается без рассмотрения, если я его вижу, он ко мне попадает. То, что попадает дальше в отделы к сотрудникам, я надеюсь, что тоже точно так же все происходит. Еще раз хочу по Обратиться ко всем. Есть телефоны службы «Пульс». Очень много обращений к предпринимателям, к разным людям о вымогательстве денег происходит. Подкреплено именами должностных лиц ДФС Харьковской области и районов. Пожалуйста, обращайтесь в милицию, обращайтесь в компетентные органы и в том числе в систему «Пульс». То есть, еще раз говорю, идет очень большая дискредитация ДФС в Харьковской области. Обращайтесь, сигнализируйте, давайте с этим бороться. То есть против нас идет борьба, я не скрываю. Правильно ли мы понимаем, что результат вашей работы напрямую зависит от физических ваших личных возможностей? На сегодняшний день, да. Есть еще один вопрос. Борьба что борьба идет против вас. Да? То есть борьба против вас, вы понимаете, кто борется с вами, почему борется с вами и с чем это связано? И кто за этим стоит и стоит? Или это просто общее сопротивление системы некой? И связываете ли вы с этим отсутствие до сих пор вашего назначения? Связываете ли вы с этим огромное количество слухов, фейков и дезинформации вокруг вас, вокруг тех других людей, на которых написаны какие-то представления и так далее? Спасибо. Еще три месяца назад, когда я не был чиновником, ничего, никакой информации обо мне, то, что сейчас есть в средствах массовой информации, не было. То, что сейчас она идет галопирующим нарастанием, идет дискредитация всех людей, кого я официально объявил, что они, я хочу, хочу видеть главами районов, главами департаментов, моими замами идет дискредитация. Это так. Кто это делает, я не знаю. Я могу только догадываться, зачем это делается. Тоже тут, по-моему, все открыто и все понятно. Посмотрите на показатели, посмотрите на результаты работы. На сегодняшний день, я еще раз повторяю, я работаю один, у меня нет ни одного зама, я не назначен главой ДФС Харьковской области. Я официально заявляю, что я хочу, чтобы Харьковская область была лучшей. Но то, что происходит, у меня очень большие вопросы, почему нет назначений начальников департаментов, почему нет назначений моих замов. То есть некоторые, наверное, чиновники, которые не хотят, чтобы Украина была процветающим государством, специально это делают. Какие чиновники, я не знаю. Давайте разбираться, давайте смотреть. Но... Отдельно э, могут сейчас звучать фразы, что есть мораторий на э, не назначение до избрания нового главы ДФС. Это неправда. Э, вчера пришел приказ на назначение без моего э, согласования э, замначальника ВБ ДФС Харьковской области, которого в глаза никогда не видел. Возможно, он хороший человек, я не знаю, кто это. То есть назначения за моей спиной идут. Назначен на сегодняшний день в ДФС я и репешка, Игорь Владимирович. Больше никого из руководящих составов. Милиция назначается, у меня назначений нет. вот Уже третий месяц я тяну, как должностное лицо, полностью все, один. И как глава ликвидкомиссии Миндоходов, и как глава ДФС Харьковской области. Исполняющий обязанности главы ДФС. То, что происходят слухи, что сюда идет новый... Глава ДФС в виде, э, по фамилии Ковылин, по имени Алексей. Я с ним знаком. Мы вместе проходили кадровую комиссию в Киеве у Алены Макеевой. Почему это происходит, я не знаю. Кому я стал неугоден, я не знаю. Почему это происходит, тоже я не знаю. Все вопросы, скорее всего, уж нужно обращать в город-герой Киев и там задавать вопросы. Если у меня будут такие полномочия, я задам вопрос, почему. На сегодняшний день я занимаюсь... Работой. Еще раз подчеркиваю, я очень прошу всех э, граждан, э, всех жителей Харькова и Харьковской области при упоминании моей фамилии э, с какими-то неправомерными действиями сотрудников ДФС или любых других граждан обращаться в милицию и в, э, по телефону Пульс, потому что это все противозаконные действия. Я никаких распоряжений, противозаконных не даю. Это Хорошо. я убедительно прошу. Правильно ли мы понимаем, что на сегодняшний день назначения на ДФС, управления ДФС Харьковской области, зависит от а, сейчас действий по согласованию со стороны председателя Харьковской и государминистрации РАС, и после этого действий по, по, по назначению, собственно, которое должно быть подписано министром финансов. Mm -hmm. Правильно? Да, я общался с Игорем Львовичем, он меня поддерживает. Я надеюсь, что в ближайшее время я получу эти документы. А то, что меня после получения документов с обл. администрации Харьковской области, их надо проходить согласование в Минфине, да, это так. Их согласовывают Минфине, отправляют дальше на ДФС Украины и дальше идет назначение. То есть это обычная процедура, ничего сверхъестественного здесь нет. Сначала сейчас согласование области, потом... согласование А потом э, документы поступают... То есть, грубо говоря, это может занять от двух недель до месяца, да? Ну, при большом ускорении это может быть несколько дней. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопрос? Спасибо.